Процесс сборки паяльной станции на нагревателе Т-12 с литиевым аккумулятором. Часть первая. Найти и подготовить корпус. Берем коробку из 90-х, вскрываем и разбираем. Все лишнее отправляется в помойку. Вырезаем из корпуса все лишнее. Часть 2. Компоновка корпуса основными элементами. Клеиваем в корпус блок питания, оно же зарядное устройство. Устанавливаем систему охлаждения, во избежание перегрева зарядного устройства, и, аккумуляторов. взамен выброшенных стенок, выпиливаем новые под наши нужды, далее оформляем внешний вид. Убеждаемся, что наша стенка, идеально сидит на своем месте, не мешая корпусу закрыться. Монтируем в стенку, контроллер и переключатели. Часть 3. Распаковка и переделка литиевого аккумулятора. Мы взяли бронированный аккумулятор от одного из предыдущих проектов. Так, как корпус из 90-х свинфактора, фактора, нам надо разобрать, и перестроить аккумулятор. Снимаем с аккумулятора, всю его гидро, и термоизоляцию. Аккуратно снимаем ВМС-плату, стараемся не замыкать контакты между банками аккумулятора. Срезаем перемычки, разделяя аккумулятор на отдельные элементы. Я очень нежно отделяю элементы друг от друга. Из кубика был собран плоский прямоугольник, припаянный отмаркированной маркированной веревки, остается только припаять обратно плату БМС, и можно ставить в корпус. Поочередно припаиваем веревки к БМС, соблюдая возрастающую последовательность от 0 до 16 Вольт. Если после припаивания БМС на мультиметре низкое или полностью отсутствует напряжение, надо последовательно прозвонить в банке. Если все окей, тогда подключаем зарядное устройство, чтобы снять защитную блокировку с БМС. Часть четвертая. Завершение работы. Прокладываем по кабель-каналу в корпусе все необходимые веревки. Клеиваем в корпус аккумулятор. Проверяем пайку всех веревок и закрываем корпус. Далее проводим тест работы от сети и от аккумулятора. Убеждаемся в работоспособности зарядного устройства. Подключаем паяльник, проверяя время нагрева. Часть пятая. Упаковка. После упаковки, отправляем на распаковку Дэвиду. На этом, все. До новых встреч. Распаковка стулья, Режиссерская версия. Главный девелопер, Мантикора.